Ребята, приветствую всех, сегодня будет очень жесткое видео. Самое жесткое видео на этом канале, оно не для слабонервных. Ребята из РФ будут просто в шоке от увиденного. То, что сейчас у нас происходит, это просто кошмар, это просто ад, это настоящий ад. Если хотите понять, какая реальная ситуация у меня сейчас дома, если хотите понять, что реально сейчас творится на Украине, Посмотрите это видео до конца. Вы реально будете в шоке от увиденного. Смотрите, я создал телеграм-канал «Война Россия-Украина». Первая ссылка в описании. Я сюда пощу весь тот кошмар, который происходит у нас, чтобы люди знали правду. Сюда мне ребята присылают свои фотки, свои видео со своих городов. В общем, я вот выбрал вот такую вот заставку для фона, можно сказать, потому что я не могу листать это все. Посмотрите, там просто трупы, конфликт дошел до такого уровня что уже просто стреляют российские военные стреляют по мирным вы чё для Стреляют по машинам, убивают мирных людей. Все это уже дошло вот до такой вот степени, да, противостояние. И дальше будет только хуже. Я говорил, дальше будет только хуже, если это все не остановить, будет только хуже. Вот, например, в больнице, да, погибли люди, вот, когда бомбят наши города, гибнут столько мирных жителей, и говорят, там погибло 500 мирных жителей. Я в это не верю. Погибло очень много мирных жителей. Третья больница Мариуполь. Роддом. Людей подоставали за валов. Роддом. Артур, как я сработал, вот у роддома. Мне очень тяжело подбирать слова, описать то, что сегодня произошло в моем любимом городе. Сегодня случилось какое-то тотальное зло. Российская Федерация во главе их лидера Путина совершили авианалет на мирный город обстреляв детскую больницу, уничтожив самое ценное, что есть у нас, у мариупольцев. Они хотели отобрать жизни наших детей, наших женщин, наших врачей, которые уже 14 дней войны борются за жизнь каждого ребенка, который попал под обстрелы из вражеских орудий. Мне сегодня с утра попалось вот такое вот видео. Вот, смотрите, что происходит. Ну, Посмотрите этот канал. Вот, смотрите этот ролик. Танк расстрелял машину с пенсионерами. Вот машина. Вот. Не попал первый раз. И вот второй удар. Бабушка с дедушкой были в машине. И смотрите, контрольный. Вот что сейчас происходит. Это просто кошмар, ребята. Это надо остановить. Без слез на это нельзя смотреть. Я сейчас вам покажу эту машину. Расстреляли инвалидскую машину. Значит, знак висит инвалиды. Дедушка лет за 70 и бабушка два старика которые ехали до дома полный пиздец это, это твари, суки, твари, твари. Дедушка, это просто это... дедушка и бабушка подивите как они пошли у двор сразу вси. на той свит М -м -м -м. суки да, ось дивится ось они тут остальные остальные мы эти житья Вот, обстреливают машины. Вот что сейчас происходит у меня в стране. Да, это видео, это видео не соответствует тематике канала. Но это сейчас моя жизнь. Сейчас у меня такая жизнь. Не путешествия, не какие-то там э, лакшери, там отели. Нет. Вот такая сейчас моя жизнь. И жизнь моих граждан. Вот такая сейчас моя жизнь. А вы говорите, какого хрена я это пощу? Это моя жизнь, ребята. Я не могу молчать, это мой долг, я обязан показывать, показывать всем, что сейчас происходит у меня в стране. И если очень много мирных граждан гибнут от обстрелов, от бомб, люди даже выехать не могут, покинуть, покинуть города не могут, их просто расстреливают. Если многие гибнут вот от такого, то еще очень много людей гибнет от того, что захватили город и отрезали его от продовольства, от всего от всего его отрезали. И люди там умирают, им просто не хватает лекарств. Я в этом всем борюсь, и люди пишут мне с Мариуполя. Мариуполю вообще жопа, полная жопа Мариуполю. Его отрезали, да, люди не могут покинуть город, не дают коридоры даже. Тут пиздец, ну... Но... Короче, жертвы нет, воды нет. Газ Охуеть. уже отключили. Все, у нас вообще ничего нет. Мы на то, что была какая-то еда готова. Я не знаю, за Мариуполь что-то говорят или нет. После последней информации... Да, да ни хрена не говорят, дружище, ни хрена не говорят. В этом-то и проблема. Вас там эвакуировать собираются или нет? Вообще никто ничего не говорит. Все колоссы, которые выезжают, либо возвращаются, либо их обстреливают. А. На свали сидим. Чтоб... А что, бомбят до сих пор? Ты гонишь, нас не прекращают бомбить. над нами авиация летает самолеты, хуярят нас с бомбами уже. Охренеть. Там хуярят уже самолеты, понял? Уже, блядь, не Сградов. Э, да, уже был полностью центр расхуярен. Вот эти все новые дома их расхуярили. Пипец. Которые красивые возле драма? Да. да. Охренеть. И, общем, я не могу, интернета, они. Мы пришли тут на одну точку, случайно отловил. Тут все люди разпаривают Пиздец. Блядь, нет, вообще, мы пиздец, выживаем. Пусть кто-то постит в сторис, какую-то как в Волновахе было. Левый сказали, блядь, сравняли с землей. От площади до восточного нет ни одного дома целого. 23-й тоже, этот, блядь, АЭС-2 тоже. 23-й вот эти вот, где порт напротив порт эти дома полностью сгорели вообще. Давай. Звони всем, кто кого знаешь, пусть они постят это. Хорошо. Пусть, они делают нам коридор, чтобы мы выехать хотя бы смогли. Хорошо, Давай. Вот такая вот дичь творится. Это правда, вот что творится. И люди гибнут, потому что нету еды, нету воды, нету лекарств. Люди просто вот так вот умирают. Не под пулями, не под бомбами. Это просто, это просто жесть. Чтобы в 21 веке вот такая вот херня происходила. Вот, ребята, это реальность. Это то, что сейчас у нас происходит. Вот, это наша жизнь, это под Киевом. Это Ирпень, это просто под Киевом. Вот что происходит. Идет эвакуация, это Чернигов, хоронят мирных жителей. Вот уже как хоронят, да, потому что уже по-другому нельзя, видите, уже в одну линию экскаватор сделал могилу и все. Вот так вот сейчас хоронят. Это все мирные жители, ребята, мирные жители. Вот это очень жесткое видео. Чернигова, умерло 47 человек, 18 раненых после авиаудара. Российскими военными пожилому дому. По жилому дому я показывал это видео в инстаграме. Замазал там все трупы. Вот это видео. Аптека, блядь. Yeah. Yeah. Вот какой кошмар творится! Не дай бог кому-то пройти через такой. Я вообще не понимаю людей из России, которые поддерживают, поддерживают войну, поддерживают смерти, гибнут же, гибнут же ваши люди, гибнут наши люди. Ваши солдаты гибнут не за что, и люди еще говорят: да, так вам и надо. Вот Путин вам покажет. Да не дай бог, не дай бог побывать вам в таком кошмаре. Как можно поддерживать смерть? Как можно поддерживать смерти людей? Я вообще не понимаю этих людей. Ребята, если вы поддерживаете смерть и отписывайтесь, пожалуйста, нам с вами не по пути. Если вы поддерживаете вот эту дичь, когда гибнут мирные, когда гибнут... В общем, гибнут люди ни за что. Ни за что. Просто, просто геноцид. Это не спецоперация. Это не спецоперация, еще раз. Вот вам... Реальная картина. Покажут этот ролик в новостях российских? Нет, не покажут. Хорошо, что сейчас все с телефонами. Это не 45-й год. Каждый может снимать вот эту всю дичь и делиться этим всем. Отсчитываемся, потратили э, все деньги. Только что заработали терминалы в Росе. Вот Мы э, скупились, поразвозились. Сейчас все закинем в метро и мы кончились. Поэтому если э, сбор денег снова... снова... Есть, есть, есть. Друзья, срочно на вышке Только что по телеге Киев летит. Значит, дорогожичи Обстреляны, друзья Дорогожичи Обстреляны Все легли Легли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 его напрямую посетило осколком и отбросило ударной волной. Ну мазини эти хозяюшки горячие. В общем, смотрите, в Закрепе, вот я оставил все ссылки. Вот здесь можно проголосовать, как можно остановить войну, проголосовать против войны, проголосовать, чтобы Кремль остановился. Это петиции и здесь. Я оставил ссылки на списки погибших и пленных. Перейдите в эти каналы, посмотрите. Посмотрите, вы просто охренеете, если кто-то еще думает, что это какие-то фейки, что это все неправда. Посмотрите, тут столько трупов. 13 тысяч погибших. 13 тысяч российских солдат погибло на территории Украины. Больше, чем за все время. За все время всех военных конфликтов. 13 тысяч. Матерей потеряли своих сыновей. Вот что происходит. Вот что происходит. Давайте я перейду. Вот два канала. РФ-200, умер РФ. Я не буду листать этот канал. Посмотрите. Здесь одни трупы. Здесь одни трупы. Фотки трупов просто поле и лежат трупы. Посмотрите. Вот все документы люди скидывают. Вот. Всех военнопленных, здесь есть списки, телефоны есть, можете звонить. Ребята, делитесь этой дичью, делитесь. Люди в России это должны знать. И если у вас есть родственники, у которых сыновья на войне, и они не могут связаться со своими сыновьями, скидывайте эти каналы, чтобы они смогли позвонить в Украину и узнать судьбу своего ребенка, что с ним случилось. Делитесь, ребята, этими каналами, ссылки я тоже оставлю в описании. Все, что здесь происходит, это пиздец полнейший мужики. Три состава БТГР отправили, три состава БТГР отправили туда, туда прям, ну, в Украину. И первый БТГР разъебали, второй БТГР, сейчас я не знаю в каком они состоянии, но они держатся, короче третий состав БТГР, вчера под полком Гузеев уехал Зампалит с четырьмя пятью этими а, мотолыгами короче а, и все четыре пять и несколько Уралов подвезенных и все их я не знаю в каком они, они состоянии комбата первого батальона пехоты в плен взяли а, там короче двухсотых по нашей бригаде ну очень много Вахта, которая, на которой мы с Курска приехали под Белгород, вчера говорит, целый день 200х возил, говорит, он говорит, водитель вахуях наш земляк дагестанец. Вот. Потом, что вам сказать. Потом, командир 25-й бригады Архипов, 200-й третью роту 25-й бригады в первые же минуты положили, 25-й полностью изничтожили просто, не оставили от нее ничего. Вот Потом э, за 95-ю бригаду Горилова то же самое говорят, ее тоже кухуям собачьим разъебали. Таманскую дивизию тоже разъебали. В общем, итог какой, мужики? Подготовка нынешних солдат, которые мы здесь увидели, я, Руслан и все остальные, и здравые пацаны, которые увидели здесь. На людях нету нормальных броников, ни шлемов, форму ужасная просто. Ужасные. Они как бомжи одеты, это пиздец. Условия вообще... Ну ладно, военные условия, это понятное дело, военное время все дела. Ну ладно, это хорошо. Но форма вообще никакая. И их отправляют на убой. Батальон СОБРа и Росгвардии просто, просто выж, выж, ну, выжгли, так сказать. Их сожгли нахуй. Медицинский Урал, где спали 6 человек... По ним попали снарядом, блядь, ну по ним ебанули, все шестеро, блядь, заживо сожглись. Из 40 соборовцев, кто были, шестеро выжили. Остальных сожгли просто. Росгвардию просто, гран, этот, РПГшками и всем остальным хуярили гей. никого не осталось. А кто из Росгвардии, из других батальонов, кто-то с других сторон ехали, они сказали, они развернулись и уехали обратно. Нет, гей, мы не поедем, гей. но это пиздец. А техника, которая здесь у нас осталась, это вообще, это просто смешно, блядь. Это так ура, Уралы на Камазы. И четыре танка, которые стрелять не могут. Это, это пиздец, мужики, блядь. Это крах, блядь. Вот мы стоим уже третий или четвертый день. И мы не ели нормально уже 3-4 дня. Вот ребята, которые которых бросили просто тупо на пушечное мясо вот все они тут собрали сейчас нам говорят чтобы мы подписывали какие-то бумаги типа хотят нас уволят типа завтра говорят типа есть. мы будем уволены а сегодня нас отвезут в вот никто не согласен с их разговорами вот мы все тут стоим уже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 не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут, -тут. вот. Они нас привезли как будто на учение. Вот. И ну, все. Учение. Да. Не вывозят тела, ничего. Они могут.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 Этим ребятам еще очень повезло, очень повезло, потому что дальше, дальше ситуация будет ухудшаться. И если сейчас этих ребят кормят, дают там сигареты, они снимают ролики, то если этот конфликт затянется, люди будут настолько Озлобленные, наши люди, наши люди, что будут просто расстреливать уже пленных. А смотри, а кто, кто из ваших вчера Новогунского, ну, у нас на город пролетел, бомбочки покидал? Скажи, пожалуйста, то есть вам действительно, вот по правде вам доводит, что здесь мирника нету? Да. То есть ты летишь работать на город? Ты же видишь, что это город, правда? Нам сказали, что отсюда всех вывезли. И всех вывезли Нет, абсолютно, и город абсолютно пустой, только...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 А такой, как ты, пролетел, нажал на кнопочку, бомбочку бросил и улетел. Вот скажи, как, нам, как мы можем к тебе относиться? А что с тобой будет, если вот так взять тебя, просто вывести в город? Поставить и сказать местным, берите. Это за работу, на куски. Я да, майор Краснояд Александр Васильевич, начальник воздушно числа подготовки 2 с международного полка. 5 числа в составе экипажа с майором Криволапом выполнял полеты по нанесению удара в районе Зеленого пункта Черников. При выполнении задания был сбит. Штурм погиб, меня взяли в плен. После оказали всю необходимую медицинскую помощь первую. Провезли по, гору, по городу Чернигов, показали объекты, по которым наносятся удары по мирным объектам. Вот, Смолин Никита, 93 -го года. Я 92 -го. Вот какие гибнут ребята. Я уже показывал, да, что гибнут ребята, которым... 20 лет, 18 лет, 18-20 лет это школу закончил, пошел, пошел погибать, ни за что. 2003 года рождения есть ребята, которые гибнут просто ни за что, просто ни за что. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Я я жила на года рождения. Я Фальянов, а -го, -го, 99 -го года рождения. Я Максим Евгеньевич, на 5-м 2-м года рождения. Я Бабихин Алексей Дмитриевич, 12-й, 2007 2002 год. Город Курган. Я Чепторецкий Андрей Ильич, 28-го, 11 2001 года рождения. В канале умер УмерРФ18+, тоже вы можете найти подобную информацию. Вот, смотрите, какие пленные. Это российские пленные. Ну сколько этим ребятам? За что гибнут эти парни, блин, им по 18 лет, по 20 лет? За что эти ребята гибнут? Также в закрепленном посте в своем телеграм-канале, первая ссылка в описании, напоминаю, я оставил номера телефонов. Это горячая линия, которую создали специально для родственников российских военных, которые воюют на Украине. Вот есть номера. Так что если вы знаете родственников, у которых сыновья воюют, вот делитесь, делитесь, пусть звонят и узнают за своего сына, если он не выходит на связь. Друзья, а сейчас я вам покажу ролики с российскими военнопленными. Просто посмотрите на этот кошмар. Просто посмотрите на этот кошмар. Что творится? Привет. Привет, Таня, послушай меня, не перебивай, пожалуйста. Я нахожусь на территории Украины. Здесь идет война, я ранен, нахожусь в плену. Накормили, напоили. Хорошо. Дади посохов Алексея Петровича, жену. Петровича нету живых. Ранюй Георг. У нас от, от осталось, наверное, человек 20. Вовка, Я не знаю, я его давно не видел, уже нет. Они не хотят, возьми ну, здесь, Тоняк, здесь хорошие ребята. Я честно говорю, правда говорю, наши бомбят, тут, как, тут конкретно беспредел идет. Путин ракету сегодня запустил. Все, больницы нет у них. Руддома нету, Все, не платят. Надо как максимум распространить на них, всем сказать. Показать это вид, ехать в армию, показывать, где мы. Комитет солдатских матерей, везде. В интернете, везде, на работе, всем рассказать. Со мной здесь в плену Корунов. Серега Корунов жене передай. Возвращались домой. Я тоже вас люблю. Ты сходи к голове и в союз потеряли, пиши. Потому что эти суки даже двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, раненых убивают сами. Да будут, будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. Они даже не забирают трупы. Чё, они что, блядь, вообще сказали-то, нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому, даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, пришла. Люблю вас. На подслуживания. Короче, нас на Украину отправили. Получается, разбомбили. Как бы, ну, я сам подошел, то есть попросил, чтобы, говорю, кому подойти, чтобы говорю, не убили, ничего. У меня все хорошо. Могу сказать одно. Нам когда вот говорили в России, то, что все вот это вот блядство, то что типа здесь вот есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска просто... Наши войска по городам херачат. А нам вообще совершенно другую херню говорили. Я сейчас... Я сейчас здесь, Дань, то есть у меня все хорошо. Самое главное, ты не переживай, если тетя похоронка придет, либо еще что-то. Просто скажи ей, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив, здоров. Всем скажи, вот кто у нас есть, родственники, не родственники, скажи то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. Здесь люди хорошие, вот меня на машине довезли, то есть я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Я тебе могу сказать. Одно то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и вот кто меня привез. Я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, то, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них вот серьезно, по деревням везде асфальт, освещением, освещение, все здесь полностью, все. Бля, я... Все, что по телеку показывают, это пиздеж. Я сам лично здесь сейчас, дай, нахожусь. И я знаю, как это, я тебе серьезно говорю, да. В Харькове наши войска бомбят, не... Украинские войска, а наши войска Харьков бомбят, они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас скинули здесь нахуй просто как свиней. Сейчас я маме дам трубку. Зачем маме трубку? Не на маме Сейчас. трубку. Не надо маме трубку. Зачем? Почему? Ладно, давай. Это... Па, я в плену, какая связь? Да понял, я понял. Тут плачу, такое да. происходит вообще? Не бьют ничего? Нет, не бьют. А что говорят? Не знаю. Нас бы кормили, одели. Мы по болоту 4 дня бегали, мерзли. Здесь просто наших папанов ложат. Наши мясо запускают. Просто не колоннами, не запускают, не колоннами запускают, отец. А что вы делаете? Против кого? Угодно? Папа, я никого не стрелял, не убивал. Да понятно, я знаю. Здесь просто пиздец происходит, отец. Мирные жители умирают, дети умирают. Наши пацанов уложат просто. Вадим, слушайте меня. Он позвонит вам завтра, где-то в обед после обеда. Он в плену. Да, мы запишем вашу Он в плену. А накормлен, его никто не бьет. Дальше по законам военного времени как-то там будем передавать или менять, это еще неизвестно. С ним все хорошо, главное, что он делает. Расскажи, дайте маму, раз, пожалуйста. Выслушать. Я хочу маму услышать. Все, дайте, просит маму. Дайте маму Хорошо, сейчас. Вот. Объясняй родителям, что Расскажи, он здесь делает. Что что, Потому что, что это, это не учение. Мама, привет. Привет, Сереженька мой мама. Я, я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Не пыль, не плачь. Как там? Хорошо обращаются, мам. Они хорошие люди, оказываются. А как можно это обменять или Я не я знаю. Не знаю. Я не знаю, мам. Я надеюсь, что все будет хорошо. Наши просто сюда посылают, воевать ни за что. Я не понимаю, за что нас сюда вообще посылают. Вот такая вот дичь, ребята. Вот такой вот ужас. Кому он нужен? Кому он нужен? Адекватным людям он нужен. Он нужен российским матерям. Он нужен этим ребятам, которым по 18-20 лет, кому это нафиг надо, судьбы людей разрушены, куча смертей, у нас сколько смертей, сколько погибло мирных, мирных людей, которые еще, не знаю, месяц назад жили просто хорошо, все было шикарно, и тут вот такая вот дичь, я не молчал в 2014, когда разваливали Донецк, когда разваливали Луганск, и сейчас я не буду молчать. Сейчас уже уничтожают всю Украину. Всю Украину сравнивают с землей. Наши города, мои города, стирают с лица земли. И вы хотите, чтобы я снимал другой контент сейчас? Поставьте себя на мое место. Что бы вы делали? Что бы вы делали, когда ваш город будут стирать с лица земли? Когда в ваш город придут войска другой страны и превратят... Все, что вам было дорого, просто в руины. Просто сравняют с землей все там. Что бы вы делали? Тот, кто говорит, что это фейки, ты распространяешь фейки. Какие фейки? Сейчас у каждого телефон. Сейчас каждый военный может снять трупов. Сейчас каждый житель может снять обстрелы, снять трупов и это все показать. Это сейчас может сделать каждый. Каждый сейчас это может сделать. Нельзя это все подстроить. Нельзя пораскидывать трупов и снимать это все в таких масштабах. Нельзя так подстроить. Поймите это. Это кошмар. Это просто ад. Это правда. Вот правда. Это война. Это не то, чтобы война. Это геноцид. Это просто истребляют. Истребляют людей. Едут пенсионеры на машине. Возможно, они покидали этот город. Расстреляли с танка машину. Все. Это война. Это ни хрена не война. Это спецоперация. Мирная спецоперация. Люди все против. Все против. Все хотят жить как раньше. У всех все было хорошо. Вся страна против, вся страна против. Луганская область, Донецкая область, где люди, казалось бы, больше были связаны с Россией, они все против. Они все против. Украина! Украина! Украина! Мы вас тут не ждем. За вами идет только война. Уходьте отсюда Война и смерть за вами идет. одевайтесь и уходьте! Вы трогайте, вы на чужой территории, вы не здесь живете, у вас, детки, у вас есть семьи дома, вы что? у вас дома сидят жены, мамы, уйдите, уйдите от меня, у нас был мир, пока вы не пришли, поверьте нам, у нас мир на все, нас никто не обижает, я вот разговариваю на русском. Организаторов митинга просили передать нам. Если люди выйдут за периметр площади, по нам будет открыт огонь. И тогда было принято решение, кто готов идти на риск, кто не боится рискнуть жизнью, на секундочку, чтобы показать, что город Мелитополь украинский город, а мы свободные люди своего города. Мы уже в другом районе города, и никто нас не остановил потому что власть это мы а Мелитополь это наш город и свободные люди не будут ходить как овцы по кругу в своем собственном городе да у тех людей которые э, вот на востоке у них больше родственников у них больше родственников из россии да но после того как российские самолеты начали сбрасывать бомбы, сравняли их родной город с землей, они никогда это не простят, никогда, никогда это не простят. Все города против, все города Луганской даже области, они выходят, чтобы, чтобы отвели войска, они выходят на свои улицы, на свои улицы и протестуют против этого. Они хотят жить как раньше. Поэтому, друзья, пожалуйста, не молчите. Не молчите. Каждый может сделать маленький шаг. Маленький шаг, чтобы остановить эту войну. Вот я еще репостил. Как граждане России могут помочь Украине остановить весь этот кошмар? Есть такой вариант, как безопасный митинг. Тихий митинг. Вы берете, распечатываете постеры. И клеите эти постеры там на дереве, на столбе. В общем, видном месте, да? И делитесь этой идеей со знакомым, чтобы друг это тоже сделал. Все. Это мирный митинг. Это просто, чтобы люди это видели, это нужно видеть, это нужно видеть, чтобы поднять, поднять внимание общественности. Можно подписывать петиции, да, да, это капля в море, это капля в море, но что такое море, как не миллиарды капель. Обычные люди, поверьте, все решают. Самое глупое в этой ситуации, это говорить, ну, мы ничего не решаем, ну, я что, я, что я решу. И так думают все. Ты так думаешь, еще кто-то так думает. Вот, и уже 10 человек говорят, что они ничего не решают. А так бы эти 10 человек могли помочь, могли помочь, могли выразить э, свое мнение, э, подписав петицию против войны. Понимаете? Это касается всех. Это касается всех российской экономики. Ну, просто сейчас жопа такая. Люди уже не будут жить, как раньше. Я писал пост. При курсе долларов 150 рублей... Заработная плата в России теперь составляет 92 доллара в месяц. 92 доллара в месяц или 3 доллара в день, а международно признанный показатель нищеты 2 доллара в день. Вот куда все скатилось, какие санкции. Мировые компании все уходят: Coca-Cola, Facebook, Instagram, TikTok. Это все уйдет. MasterCard, виза, там Mercedes, Apple. Ну что, родные мои, нам в очередной раз бросили вызов. Компания Apple приостанавливает продажи своих смартфонов в России. Но это на самом деле совершенно не беда. В моих руках вот такой вот замечательный телефон, отечественный телефон AYA, AYA Т 1 Я и AYA. Давайте посмотрим, что внутри. Такой телефон можно использовать именно для звонков самым дорогим и близким. Потому что у него есть уникальная разработка, в мире этого нет. Вы можете выключить и камеру, и микрофон одной кнопкой. Мы обязательно это посмотрим. Берш, Казара, все бренды, Луи Витон, Гуччи, это все ушло. Все ушло, границы закрыты. Никуда нельзя вылететь. Это как Северная Корея. И это нормально в 21 веке. И все из-за чего? Из-за агрессивной политики, из-за военной политики Кремля. Из-за того, что... Государство вторглось на территорию чужого государства и начало там все разваливать. Вот за чего все это. Но этого же не было бы. Я вообще не понимаю этих блогерш, которые говорят, мы покажем всему миру, мы держимся. Нас этими санкциями не испугать. Вот наш ответ на санкции американцам. Вот. Видели? Мы не боимся вас. Вот вам, вот вам ваши... Всякие эти красивые штучки модные, мы без них проживем. Мне не стыдно за то, что я русский. Путин мой президент, а это мой ответ санкциям. Да <реклама> <реклама> эти санкции... Эти санкции из-за такой политики. Если бы никто не нападал ни на кого, было бы все хорошо, все бы летали, э, цены бы не выросли, курс бы был хороший. Но вот что произошло. Я уже писал, что доллар будет стоить и 200, и 300 рублей. Это все просто, если не остановить, если не остановить, это просто в такую задницу скатится. Уже скатилось. Вот на днях Макдональдс объявил, что он тоже уходит. И люди, которые поддерживают войну, они поддерживают нищету, они поддерживают курс доллара по 200, они поддерживают э, повышение цен, они это поддерживают, они что этого не понимают? Путин молодец, Путин наведет порядок, так Украине и надо, мы вам покажем, да вы же поддерживаете свою нищету этим, как можно такое поддерживать? Как можно поддерживать смерти? Мирных людей и смерти своих людей, которые воюют ни за что. Как можно поддерживать смерть? Как можно поддерживать курс по 200, повышение цен? Как можно поддерживать ту политику, которая ухудшает твое благосостояние? Которая влияет на твою жизнь и делает ее хуже, намного хуже? Как можно такое поддерживать? В общем, друзья, пожалуйста, давайте делать все, что в наших силах, чтобы остановить этот кошмар. Каждый должен сделать маленький шаг. Каждый, кто посмотрел этот ролик, каждый должен делать все, что в его силах. Я делаю все, что в моих силах. И занимаюсь тем, где я могу быть полезен максимально. Максимально. Я могу быть полезен максимально. Это в финансовом плане и в общественном плане. Я могу доносить эту позицию. Еще раз повторюсь. С автоматом, защищая свой город. От меня меньше всего пользы. Потому что я не подготовлен, и я пушечное мясо. Тот, кто подготовлен, тот идет защищать город. Тот, у кого есть какой-то опыт, тот идет защищать город. Тот, кто поет, там, певец или музыкант, у него в Инстаграме много подписчиков, он вещает. Каждый сейчас в нашей стране, сейчас каждый, просто каждый, делает все, что может, чтобы остановить этот кошмар. Потому что, ну, быть безучастными в таком кошмаре, когда... Такие масштабы, когда такие последствия, таких последствий никогда не было. Я имею в виду все. И смерти, и людей, и санкций, никогда таких последствий не было. Поэтому сейчас должен каждый об этом говорить. Каждый об этом говорить и делать все, что в его силах, чтобы остановить этот кошмар. В общем, ребята, на этом все. Все ссылки в описании. Напишите хотя бы комментарий поддержки, если вы за мир. Мы за мир, нет войне. Напишите хотя бы комментарий поддержки. Чтобы видно было под этим видео, что все против, что все против войны, что все против смертей. Что все против этого хаоса, он никому не нужен. Все месяц назад хорошо жили в России, все хорошо жили. Хорошо жили в Харькове, в Киеве, все хорошо жили месяц назад. Буквально за 14 дней все изменилось нахрен, все изменилось. Так резко, так быстро. И жизнь уже наша превратилась в ад. Поэтому, ребята, пожалуйста, поддерживайте позицию «За мир». Распространяйте, транслируйте эту позицию. И давайте делать все, что в наших силах. Все, что в наших силах, чтобы остановить все это. Еще раз желаю вам мира, здоровья вам, вашим близким, благополучия, любви. Огромное спасибо за поддержку. Всех обнял. Пока.